друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим крем для торта крем у нас будет со сгущенкой он прекрасно подойдет для любых бисквитных тортов в качестве наполнителя для пирожных трубочек или как самостоятельный десерт готовится он очень просто и прекрасно подойдет в обиходе каждой хозяйки сотейники смешиваем 250 миллилитров молока 2 яйца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 Накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И даем полностью остыть. Заварная основа у меня полностью остыла. Она хорошо загустела. Так и должно быть. И теперь смешиваем обе массы. Мягкое сливочное масло и заварную основу. Обе массы должны быть одинаковой температуры. Сначала сливочное масло нужно взбить до кремового состояния. Теперь постепенно добавляем заварную основу и продолжаем взбивать. Друзья, крем получается однородный, пышный, с приятным сливочно-молочным вкусом. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам удачной выпечки и до новых встреч! С новыми рецептами! Пока-пока!